Друзья, всем привет! С вами канал Easy Trading и его ведущий Григорий. Сегодня мы пройдемся по новостной ленте, а она ужасающая. Итак, после недавнего взрыва в Саудовской Аравии на НПЗ, после выходных дней нефть подскочила аж на 13%. У нас всех это ужаснула новость. Но вот уже на следующий день нефть начинает отыгрывать свой рост в обратном направлении. Конец ли это тренда? Давайте мы с вами посмотрим. Дело в том, что, друзья, то, о чем я говорил о несколькими неделями ранее, нефть легла в горизонт. По индикатору аллигатор а это означает что нефть будет мотыляться вот в этом диапазоне вполне возможно что картинка будет очень очень и очень походить вот на этот вот зубрильный зубодробильный а, инструмент пила но ну, это какой-то флаг или что-то там на сленги тех людей которые работают с картинками мы же с вами смотрим здесь легла не горизонт в двух месяцах значит мы торговать можем только на низком временном интервале а низкий временной интервал на уровне дней нам показывает рост и значит этот отскок лишь только передышка. volkswagen представил новую модель самого бюджетного авто Volkswagen VS5, если мне не изменяют глаза на базе на базе Volkswagen TARU Давайте посмотрим, что происходит с акциями Volkswagen, да ничего с ними не происходит был какой-то монументальный взлет, который отыгрался моментальным падением но, друзья мои, на что я хочу обратить ваше внимание, что вот вся вот эта конструкция могла быть всего-навсего первой волной в восходящем движении. У нас не перебиты минимумы вот эти. Это значит, что движение может быть вполне себе восходящим. Хотя по классический, в классической системе анализа вот эту вот а, длинную тень бара надо отрезать. Если мы даже ее отрежем, то высота первой волны у нас вот она. И если мы сделаем с вами такую фигуру, а, маленький лайфхак на Фибоначчи, да... Допустим, самые минимальные цели для роста данной акции. Хопа! «Нужно жить более скромно», — сказал Морозов и поручил провести служебную проверку в отношении купальщицы в шоколаде. Честно, я ожидал увидеть вот такую девушку, но увидел другую. И поэтому решил проанализировать с вами графики шоколада на британской бирже. <coughs> Если мы с вами посмотрим на месячный график, смотрим мы его не в TradingView, а в инвестинге мы увидим, что шоколад пребывает в некой коррекционной фазе. Здесь, скорее всего, была третья волна. Здесь у нас с вами развивается коррекционная фаза B. На графике развитую третью волну, после чего эта волна ушла в коррекцию в четвертой волне. Четвертая волна может быть какой угодно и продолжительной. И любое самое по себе, значит, минимумы у нас не пробиты, скорее всего, это какая-то плоская коррекция, которая будет продолжаться еще долго. И надо отметить о том, что наши знают, когда купаться в шоколаде, он стоит еще не так дорого, до новых встреч.